Всем привет, дорогие друзья, с вами был Channel. это снова Five Nights at Freddy's Security Breach И в этой серии, если у нас все гладко выйдет, то будет финалочка Просто не хочется разделять на две серии, все можно все хорошо сделать за одну Я думаю, вы согласитесь В а прошлой серии мы, получается, катались на гонках, потом мы сбили случайно или намеренно Рокси Потом украли у нее глаза, поставили Фредди, улучшили И... В этой серии мы, получается, будем, наверное, сейчас идти к э, чике, что-то там делать э, интересное. А пока э, садитесь все поудобнее. Я всем желаю приятного просмотра и мы побежим туда. Кстати, он все равно исчезает э, быстро батарея, хоть и сказали, что она хорошая. Подожди, как это сюда? Реально? А вот, а почему? А нет. А что это за хрень? Я такого не помню раньше, не было такого. Что это за туннель? Разве раньше такое было? Нет, сейчас хрень какая-то, ну ладно. Нам сюда, наверное. На лифте или куда? Тут просто вообще стрёмное местечко. А, да, все таки на лифте. Так, подай, о, подарок, я подарок не взял. Сейчас скример будет, смотри. А, нет, просто майка какая-то. С Фреддиком. А почему с мордой? Это же вроде бы просто башка Фредди и все. Морда, ну ладно, в принципе. О, музычка хорошая. Можно потанцевать, правда тихо немножко. Я уменьшил. Кто-то тут насал опять. Ну кто, ну кто это делает? Ну тут вроде бы не какая-то там общага, ну нормальное же место. А? Зашли, блин, какие-то. Алкаши, блин, или кто? Бомжи. Разуродовали, блин Бедный лифт, вообще, как так-то Ч, мы долго будем ехать, или чё? Мы в ад спускаемся, или как? Похоже, я прав был Мы реально в ад какой-то спустились В начало, походу э -э нет! Нет, не надо! Не надо Фредика сюда сувать Он вообще ни при чем Хотя, может быть, и Фредика надо Подожди, я, я, я не знаю, что это за место Я тут очень давно не был, кстати Возможно, нам Фредики пригодится Потому что они просто стрёмно здесь ходить Самому Еще какой-то подарок Но мне сейчас не до подарков, на самом деле Где я? Что это за трансформаторная будка? Чика? В смысле Чика? Нет, подожди, я не готов. Я не сохранился еще. Вот, не сюда надо. Во-во-во, тут вроде сохранение работает, потому что здесь электричество есть. А нет, не работают. А почему? Я думал, тут и электричество есть. блин хреново если это так, то это хреново очень реально не работают что ли фредди ты чё Э, -э, -э я думал они работают печально ну и все придется переигрывать если я где-то налошарюсь. и глупость какую-то сотворю не ну так мне честно так подожди а чё я сначала вернулся реально мне же надо спуститься вниз. Нам же по заданию что-то надо получить. В пресс поставить. ну так, В пресс. Надо пресс найти какой-то. Потом нажать на кнопку. И все. А вот пресс. Вот. Поставил. Использую секретную смесь. Я использовал. Монти Саранона уже не пригодится, а мне нужна. О, там еще что-то дальше есть. А допустим. И кнопка есть. Брез no для мусора без. А, no генератор! Дерринетор! Джеринатор надо найти какой-то. А где Джерринатор находится? Подожди. Тут электричество, да? А Дерринатор где? Верно, на кухне. Хотя на кухне тоже странно. Нелогично просто. Здесь. Ну, место такое хреновое, на самом деле. Для генераторов так раз самое то. Все. Теперь можно пресс использовать этот. Сейчас будем прессовать Чику. Как 90-х. А ну-ка. Да, пошел ты в жопу, робот. Мне надо на кнопку нажать. Всего лишь то Ой, бля, ты чё наделал? О, чика, кстати. Это орелки там поронял, извиняюсь, если что. А -а -а -а. Вс, давай. Похавала и вс, давай придавливай. А, на кнопку нажать надо, да, нажимай. Вс, хана тебе, мать. Ты вс, ты помрешь. Не понял. В смысле, Это швабра какая-то мешает. Опа-на. А как это так-то? Как на 360 градусов повернулось-то? Ты чё, бессмертный, что ли? Ох ты! Она сейчас тебя придает, придурок! Или нет? А, уже придавила. Она живая, по-моему, еще. Ах ты! Ни хрена ногой выбил клюв. Вот этот чувак вообще бесстрашный. Бляха, она тебя сейчас засосет, ты че? Ноу-ноу-ноу no, no, no. Что, убило что ли? А, канализацию, ну офигенно <звы> Страшно, сохранялка не работать будет Вот, кстати, тут уже Собрались тараканчики Бляха, -то, а что так страшно-то, Кстати, я, не, я только сейчас понял, что у меня есть вот эта камера Фейзер До этого у меня она вроде была, но я ее не использовал да в смысле я же взял? А, надо так заделать. Я думал, там не обязательно так. Генераторы включить. Ну все, начинается жопа. Надо еще фонарик экономить, наверное. Бля, ненавижу эти свалки вообще. Вообще ненавижу просто. Фобия прям начнется скоро на эти ссывалки все. А сюда? Нет, сюда я не пойду. А не придется все-таки, да? Да нет, ты что? Я не хочу. Мне страшно. А я генератор. Б3. Спрятаться. Ну, сейчас не, не, не время для пряток. А для генератора. Где генератор? А вот он. А вон Чика, кстати, появилась. А где второй генератор? Подожди, а тут камеры работают вообще. Ох, нифига себе тут еще сколько мне предстоит прибегать. А вот она ходит. Я хочу понять, где генераторы находятся. Где генераторы? Вот еще один. Ну, значит, в другом месте, по-моему, это не здесь. <звы> так а ну-ка, где она? Вот падл, заметила меня. все сваливаем нахрен сваливаем быстрее стромная стрёмная херотень вообще ух ты ⁇ пта тут вообще препятствия смотри появились опа так быть старее опа нет сохраниться не получится вообще капец а куда сюда вообще снег какой то идет а мука аккуратно тут тоже надо Ох ты, блин. Не нравится мне это все. Так, подожди, пока спрятимся Посмотрим, что сейчас будет Вот сюда надо теперь Вернуться, да? Она будет сейчас сюда проходить? Ну-ка Она должна сюда пройти вроде Потом она может быть дальше пойдет А я в другую сторону и все Мы так ее обманем Просто мне стремно реально сейчас прям возле нее проходить Хоть она и будет ослеплена Но она не полностью вырублена Будет выйти просто в любой момент А что мне делать? Тараканов на нее направить? Или еще? Опа-на! Где? подходим раз я вооруженный на другую сторону пошла это не радует потому что мне туда так раз надо идти блин какого хрена она пошла туда А, нет, не туда. Вот сюда. Чуть за хрень. Ага, сохранение, падла. Нерабочие. Зачем обманываешь людей, Я не понимаю. Игра. Разработчики, зачем вы так делаете? Вы же не специально хотите... Надурить. А я поверил бы, да. Я хочу посмотреть по камерам, куда. Где генератор? Где генератор падла, быстро говори, я сказал тебе. Тут есть даже... О! А нет, это это, это заманка. Я думал, вот там есть будка, которой можно сохраниться или Фредди призвать. Ни хрена это, это, это неправда. Эх. Ну, я здесь, да? Получается. Вот в этой фигне сижу. Да ну что за хрень? Я даже выйти не успеваю, Он, этот робот-придурок. Пришел, призрак. Не все испортить хочет. Падла такая. Да, будем вот так вот перепрятываться. У меня еще варианты есть какие-то. Ну, хотя бы так. <смех> Нормально вот так вот. <смех> вот так вот всю игру проходить, да? Красота просто. Ну так, через год, наверное, не пройду. Да я не знаю, где этот генератор стоит. Сраный. Он здесь. Походу, где-то. Охренеть, как тут тяжело, и Чика еще появилась Нет Опа-на, кто-то там ходит Там кто-то ходит Мне это не радует. А мне придется все равно, походу, ее, да, как-то обмануть. Блин. А как ее обмануть, если она возле меня ходит? А выход я не знаю где. Где выход? Он там дальше. Мне все-таки придется ее э, вспышкой ослепить, потому что по-другому не выйдет ничего. Опасно. Сейчас нормально, безопасно. Блин, а теперь она возле меня ходит. Да что, судьба что ли теперь получается? Блин, ну конечно, разрабы умеют так делать. Типа, вы, когда э, бот едет сюда ко мне, она уходит резко. Когда бот уезжает от меня, она приходит. Это просто нереально. Как это проходить? Скажите мне. Блин, я запутался. Куда? Всё, двери открыты. Мать, стоять. Стоять, мать. Все, свалили. А куда дальше? Чуть за место стрёмное такое. Все, мы прошли. Чуваки, вы что тут сидите? Они празднуют день рождения, походу, чего то Ладно, пускай. С рождения. А мне что делать? Так, а ну-ка, <coughs> продолжаем. Зарядить фонарик обязательно, конечно, после такого... Открой. А нам куда? Домой, типа, уже, да? Это какая-то туалет. Мы в раздевалке, что ли? Все, уборщица баба Нина придет с шваброй. Надает мне по башке. А вот она, кстати. Хе -хе. Нормально, да? А, там нельзя. Через нее что ли пройти? Да не, это крухада будет. И 8, скорее всего, будет их. Офигеть их сколько тут. А вот и экзит. А как мне пройтись там этот дебил ездит? Не Ебамонина. Их много, смотри, не одна. Вот экзит. Мне туда надо. Так, а ну-ка. Давай. Проваливает сюда робот. Не, ну капец, он вечно. Он, раз... он не дается раза он не дает мне разогнаться даже. Понимаешь? быстрее быстрее по а происходит что темнота везде что за хрень о о тут можно кстати уже подзарядить этого фредика смотри И меня никто трогать не будет красота же да поехали едем едем хорошо сохраняемся наверное сейчас ну будем улучшать его сейчас получается я будем улучшать поздравляю тебя правда намучаюсь скорее всего с этим улучшением потому что у меня сохранения не работают Мне надо очень внимательным быть прям очень Иначе что-то пойдет не так и хана все, давай открывай. Где? А что она не открывается? А что так она не откроется, типа, или что? Я не понял, в чем прикол. Подарок был. Да всплыл. Ага. Наверх идем. Сохраняться. Как же без этого жить можно? Без этого жить нельзя. Ты умрешь. В мучениях. Потом проходить это все заново. Вы чё, представляете? Какой-то ужас. Это просто ужас и кошмар. Так нельзя делать. Ни в коем случае. Надо всегда идти и сохраняться, если есть возможность. Нет возможности. Ну, пытаться выживать. Рубить хардкор как-то топором и все. И жить дальше. Ну, в принципе, такая вот жизнь тяжелая. Это если бы мы были спидранерами, наверное, то без сохранялок пришлось бы это все делать. Но мы обычные люди. Мы не спидранеры, никто такие. Мы обычные летсплейчики. Которые хотят нормально, адекватно пройти без вот этого всего мучения. Да. Так, вниз получается. Блин, я тоже запутался. Вниз улучшаться это куда? А это вниз, ну да, действительно, вниз так низ, вниз так низ, все хорошо, вниз так вниз а, Ищем будку вот эту вот ремонтирующуюся и заходим туда, потому что другого пути нету пока что. Если был бы, может быть, зашел бы. Подожди, это не она? Нет, нам дальше. Вот за этим дебилом надо зайти. А потом она есть, да? Все правильно. Все правильно, правильно. Так, стрёмное местечко. Не, ну тут везде стрёмность, согласитесь. Ну везде просто, куда ты не пойдешь, везде вот такая вот хренотень темная. Просто идешь куда-то в жопу мира, блин. Можно подзарядить его? Ну как вариант. Хотя зачем? Да выйди, он сейчас взорвется, ты чё? Фреддик, ты что вытворяешь? Так нельзя делать. Веди себя адекватно, пожалуйста. Адекватно. Не твори такую дичь больше. Никогда. Мы так самое сложное почти что прошли. Вот это сложно было. Сейчас, э, по сути, игра... А, ладно. По сути, это не сложно. То, что сейчас будет у нас. Ага, там сломано, там сломано. Хорошо, что тут все виднеется. Там сломано, а везде сохранялки сломаны. Можно даже не надеяться на них. Хорошо же текстуры не прогрузились. Я могу смотреть сквозь них и там посмотреть, что там интересно есть. Ну, там все сломано нажали. Да, там все сломано бесполезно. Можно сразу в лифт ехать и все. Не надеяться ни на что. Только на себя надеяться. В этой жизни фнафовской только на себя можно надеяться. Больше ни на кого. Даже на Фреддика нельзя. Он будет сломаться, и все. Вот и... пришли, блин. Давай быстрее, вот, блин, вы, выживу. Я сейчас возьму и выжгу эту кнопку цараную. И все. И гора закончится, и хватит на этом. Что меня задолбало? Сколько можно? Что за, блин, суперстарый лифт? Даже лифт 800-х годов быстрее ездил, чем этот. Даже грузовой лифт с нагруженной полностью едет быстрее, чем вот этот... Современный, блин. Хм, храняшки все сломаны. Падлы такие, все здесь поломали. Нахрена? Зачем? Добро пожаловать... Да, здорово, здорово. Уже третий раз или четвертый какой мы там улучшаемся. Это как на обследование почти что, у врача. Четвертый раз уже. Не, ну здесь очень серьезно надо быть. Окей, если мы опять... Немножко отвлекемся... То да все, хана. Ой, бам бабочку снял, ничего себе. Не, ну он, по-моему, парад, такой парадный, Фреддик, смотри. Что там в груди. Мы легкие будем его улучшать. Важно добиться полное соответствия. конечно. Ага. Все. Сделал. Хорошо. Фух. Чё, вот это нажать? Хорошая работа. Держи подключить горловые провода. Голосовому модулю. Да в смысле? Так, а ну-ка. Фух. Все, Сделал? Наконец-то. Ух. Наконец-то страдания закончены. Сколько можно уже? Фух, я его, по-моему, с шестой попытки это все сделал. Как, пиздец, как можно это проходить-то вообще? Чё, Грегори? Это улучшение детали приночили от Чики. Скажи честно, как ты ее достал? Да я там с прессом долбанул ещё ногой и, короче, неважно. Тебе лучше не знать. Когда она упала, какой-то пресс для мусора. Ну, она немножко поехавшая стала но на принципе до этого была не, не, неадекватная раз слышать снова голосового аппарата я могу настроить тональность голоса таким образом чтобы оглушать аниматроников О, это хорошо главное что-то меня случайно не оглушил вот так вот так я, я уже улучшил а ну завершено все правильно но я думал еще раз улучшить куда ему еще не жирно ему будет, он весь улучшенный. Бляха, ну вот меня все-таки начнет улучшать. чё я буду обычным пацаном, а он прям какой-то монстр будет, реально. Не, ну я так не играю. Не. Но, но надо обязательно сохранить сейчас, потому что это очень важно. А что нам сейчас по заданию надо? А что по заданию надо? Все, мы все сделали. Реально, мы все сделали, все сделали. Что там еще осталось? Доделать. Так, ну давайте вспоминать. Че, добить Чику придется? Или надо сбежать просто? Но надо через другой выход сбежать, наверное. Через тот, который мы сбегали, там не получится вместе с Фреддиком сбежать. Только мы можем. А Фреддик останется здесь. Куда это годится? Нет, никуда. Надо идти сохраняться. Да. Надо идти сохраняться и обратно. А потом уже обдумывать, что делать дальше. Потому что у нас будет как сейчас финал. Вот прям сейчас. В ближайшие где-то минут 10, наверное. Так, на... Да, блин, почему вот не прогружен ни хрена? Куда мне идти? Зачем так делать? Нельзя... Бляха! Ааа! <плёха> <плёха> Так, все, идем, сохраняемся быстренько. Потом идем уже вниз куда-то. Я даже не представляю, куда. Мы в прошлый раз шли, получается, через другой низ. А я даже не знаю. Надо по карте сейчас смотреть. Я помню, надо с Фредди вроде там идти. А куда именно, я не помню. Забыл. Без понятия вообще. Абсолютно. Все, я вспомнил, куда нам надо. Нам туда получается. Но пока выйдем. Если что, он за мной придет. <coughs> <coughs> Потому что надо <coughs> экономить. Нельзя вот так вот брать и расходовать. Зарядки ближайшие там не будет скоро. Вот <coughs> это самое последнее. Там получается я даже не знаю, где. А, ну есть! В гараже каком-то вроде в гараже. Да-да-да, вспомнил. Ну блин, все равно далеко. Пилить туда. Так. Подожди. А это разве здесь? Вроде здесь. Вниз, туда налево вроде. Да-да-да, я помню, тут начинал даже серию. Прошлую или позапрошлую? По-моему, прошлую. Вот здесь именно. Так, аккуратно. Нет, обдурим. Получается вот сюда. Вот. Теперь надо Фредди призвать. Нифига себе появился внезапно. Нам же надо экономить, правильно? Вот прям сюда пускай приходит. Да, теперь вот сюда надо пройти. Куда-то вниз, подвал. Но я подвал эти ненавижу, если честно. Так-то будем быстренько, шустро. Это все проходить. Быстренько, вниз, и, я не знаю, на лифте вроде куда-то ехать. И вот там самое сложное будет и финал. Так раз. А, а да, вот так все, пошли, пошли. Нам нельзя останавливаться. Л ничего, немножко голову прихнешь, все будет хорошо. Все, давай. Грегорь, осторожно, это лифты не соответствуют. Да поливать мне. Не думаю, что он выдержит больше одной поездки. там да мне и не надо. Мы все равно тут же сваливать будем. Ч ⁇ едем, да? Все нормально будет, и ладно, не паникуй. Фреддик Ты куда побежал, я сказал, стой Стой, едем вниз Ой, бляха сумасшедший А куда он побежал? Так, не понял, он куда-то свалил В смысле, Фредди, как ты это сделал? Читер сраный, медвежий Как ты это сделал? Он свалил куда-то Где он? Вот Не пугай меня так больше, окей? Никогда. Так, если что, вот эта хрень нужна будет. Нападать кто-то будет. Хана ему будет сразу. Ох ты, бляха. Все, идем. о о Страшно, страшно. Так, лапой, ничего страшного. Быстрее. Ух. Прорвемся. А, он работает? Не мандражуй, главное. Куда дальше? А ладно, уже зарядимся, потом уже решим, куда дальше идти. Вниз, походу, да, вниз. О, сейчас самая лютое начнется. Жесть. Фух, погнали, давайте. Так, что ты рассказываешь там? Я знаю, что-то что здесь было. А, она привела сюда меня. Я впервые осознал себя... Когда расчесал путь, я не хотел этого делать, но у меня не было выбора, меня заставили. Теперь у меня есть выбор, я изменился. Мои друзья здесь, они очень растержены, сбиты с толку, но я могу защитить себя. Да твои друзья придурки. Я знаю, что... что происходит? Куда ты провалился? Нет! Я не я, в смысле это не я? Я не я, в смысле, что происходит? Ух ты... Что происходит? Где я? Это я? Какая-то будка открылась. Кто это? Спрингтрап или кто это? Это похоже... Не, ну это похоже на Спрингтрапа, по-моему. ё страшно как. А это я. На камере. Красивый. Фредди. <соспалкивает> В смысле? Что происходит? Он походу контролирует, он этот, как его, контролер и сталкера. У меня высадил. Вот падла. Останови его. Что происходит? Он, получается, контроль... А, а что делать? Я не могу долго сопротивляться. Он сопротивляется. Так, надо что-то делать с этим. Так, закрой. Все, он горит в аду. Падла. Такая. А что дальше делать? Ну я понял, надо, короче, тут э, следить за камерами всеми. чтобы никто не прошел. А где Чика? Да, идет Чика сюда. Но она уже не пройдет. Опять Где он Кто если из... Она ушла Все Все хорошо Там сейчас Рокси наверное придет в гости За вентиляцией Я ее закрыл. Кто идет? Что происходит вообще? Так, уже вентиляцию можно закрывать, да, я так понял? Кто? Быстрее. Что происходит? Что происходит вообще? Он меня выкидывает. Да бляха! Так, короче, мне это все надоедает вообще полностью. Так, иди сюда. Тут Чика должна выйти вроде, да? Ой, вы Чика, Рокси. А ну-ка, Рокси, иди сюда. А ну-ка, стой. Эээ, почему я выкинула? В смысле, правда, ты чё охренел? Он, он убежал от меня. Он что, то сумасшедший, что ли? Совсем уже крыша поехала, или что? Он свалил от меня. Я чуть не помер. А я сейчас помру, скорее всего. Так, не надо сюда заходить. Это что за херь такая была? Что он разрядился внезапно? Нет, смотри. блин а да уйди ты отсюда у меня тут надо помочь Фредди сюда сюда быстрее а не могу в смысле Я же нажал на кнопку тогда откуда все, приехали А где Фредди? Давай быстрее Пошла отсюда в жопу Шлендра не возвращайся никогда сюда, ясно тебе? Тварь. Фух, все, меня нервы чуть не выжрало. Че, ждем следующего приказа его, да? Ох ты, ёпта! Что это за хрень вылезла? Тентакли какие-то. Ёпта, что это? Не надо мне убивать. Фреддика не трожь только. Ты да ты чё? Демоническая хрена тень. Она что-то лежит. Ч ⁇ происходит вообще? 18 плюс сейчас какой-то начнется, я тебе отвечаю. А что делать мне? Так сейчас еще одна вылезет. Тут 20 штук будет. Охренеть можно будет. Так, отвернись, пожалуйста. меня жмежи захватит. Все, пришел в себя, молодец. Ух ты, блин, она агрессивная стала. Иди сюда. Не страшно. А с ней сейчас сожрут. Мудила вот этот, блин. Гороховый. -то. Ну, вот не гороховый, не знаю. Ну, короче, он плохой, дядя. Не, ну я зато понял, что можно отпугивать Фреддиком. Всех. я не знал просто до этого. Я... Они просто меня брали, он меня в... выбрасывал. Что-то я... К как мусор, блин, биологический. Что, долго будем мы так вот сюда Или что? Я не понимаю. Давай нажимай на кнопку уже, или что ты там делаешь? Бляха, она махает. Он вообще охреневший. Махай. Иди в другую сторону махай. Что ты на меня махаешь? Фредди, давай сломай ему это щупальце. А походу нет, не поможет А чё делать? Ай-яй-яй-яй Там уже вторая щупальца вылезла, третья Чё творится вообще? Ты чё пришел сюда? Уходи отсюда, дядя Или умирай сразу Фреддика не трожь. Или что мне делать? Что мне делать сейчас? А как я должен пройти через вот этот весь ад? Они же меня реально могут сожрать Смотри, как она махает на 5 метров. Я ж знаю узнаю, когда оно будет. она будет. Нажмем, и схватить, в принципе, да? Ну, не буду проверять, конечно, мне это не нравится, я хочу финал уже, в смысле, куда? Сколько можно? Я два часа в этой хрени уже занимаюсь. Серьезно, два часа. Я начал снимать где-то часов 8, восемь, сейчас уже десять. Я не могу больше тут ждать. Ну, серьезно. Давай решайся, дядя. А его, кстати, нету. Его нету, кстати. Реально. Нету его. Яй-яй-яй! Дышим. Вдох-выдох. Бляха, ну когда ты помрешь уже, ну скотина. Почему ты не умираешь, бессмертная тварь? Стоит, бляха, смотрит через экраны, блин, у него тут камеры просто на жучков. Смотрит, бляха, он смотрит? Ой, Фредди, капец. Что ж творится? -то, Ну, ну, тут сколько времени можно продержаться? Реально, я не знаю, как пробегаю. Я просто как Супермен, блин, какой-то. Каскадер. Мимо этих щупальц прилетаю. Но это все-таки везение закончится когда-то. Они поймают меня. Это как э, бандита. Они... Ты бегаешь, бегаешь от пинтова, Они могут поймать тебя. И ты в тюрьму посадят. Все! Наконец-то! Есть! Мы это дождались! Ура! все, финал! Ой, бляха, это Голден Фредди, походу, да? И Трап его повесил просто, правильно? Эта это скотина должна умирать! Все, красавчик, хороший финал, наконец-то! Фух, спустя сколько лет-то, ёпта! Ох, прямо расслабление почувствовал. Не, ну хорошо, сбежали, молодцы! Просто похлопаем. Похлопаем мне, разработчикам, которые... Сделали эту игру, хотя я нервничался нормально так, на самом деле, чтобы вы понимали. И все, наверное, те, кто проходили вот на хороший финал. На плохой это легко, на плохой там сохранение на каждом шагу. Там на изи можно пройти, я бы две серии назад уже прошел бы и все. Но нет, надо на хороший финал, мы, хот... мы должны спасти были Фредди, потому что нельзя оставлять его там, с этими придурками. Все, мы их, кстати, там убили, кого? Это, это может быть не не спрингтрап я забыл как его зовут автон по-моему или как-то так блин помню да давно еще и увидел ну ладно все пропускаем титры это конечно интересно все но это до хрена времени займет все <клёх> вот такая вот игрушка была сколько мы серии прошли э, сняли 9 или 10 9 вроде бы это девятое да, я, интересно, что будет как, реакция всех работников, которые придут уже на утреннюю смену в 6 утра или сколько всем они приходят в 8. Они придут и видят, какой бардак там происходит, какой Фредди там. Фредди нету, кстати. они не что Фредди сбежал. На камере его нету. Никого нету. Все сдохли, все переломаны. И вообще они в, в, просто в шоке полном будут. Если вам видео понравилось, то да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер. Покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей. И вы дадите таким образом мне снимать видео чаще и качественнее. Все ссылки есть э, в описании и закрепленном комментарии. Вступайте, спонсируйте, делитесь видео с друзьями обязательно. Напишите в комментариях, какую вы хотите следующую игру. Э, чтобы я снял, прошел. Я вот видел, что в комментариях хотели, чтобы я прошел игру чучу, -чу, паровозик какой-то там адский, ну, в принципе, пройдем сейчас, там на 2-3 серии всего лишь или на 4, коротенькая игра, еще короче в 2 раза, чем FNAF, я всем желаю удачи встретимся в следующих сериях, обзорах, прохождениях и всем пока-пока